Разве нет бальзама в голоде, А в Вефесте нет воды живой? Разве нет пути, чтобы не быть оде? Разве места нет, где отдохнуть душой? Чтобы избавить нас от недугов и лук. Разве исцеления нет уже, как прежде? Все болезни Иисус вознес на крест. И теплица в сердце луч надежды что исцеление на Сколько ран телесных, Тебе мир греховный нанесет. Подойди под Божий взгляд небесный, Что всех болезней и грехов спасет. сотни ру Мы тебя благодарим что ты за нас умер что избавить нас от нее